Каким будет транспорт будущего, в эти дни обсуждают в Москве на форуме «Транспортная неделя». Особое внимание уделяется теме экологии и переводу техники на газомоторное топливо. Оно значительно дешевле и позволяет на 65% сократить объем вредных выбросов в атмосферу. Наималее экологичное топливо используют производственные предприятия и поэтапно планируют переводить автобусный парк. На выставке представили инновационные модели транспорта будущего. Это беспилотные маршрутки, высокоскоростные поезда. Даже струнный транспорт знаменитого Конструктор Анатолия Юницкого, с которым в съемочной группе Арктического» удалось записать эксклюзивное интервью. Вполне реально обеспечить производительность, как у метро, но дешевле в 100 раз и более скоростной. Поэтому это будет самый дешевый, самый экологичный, самый долговечный и самый эффективный транспорт. Наша дорога может проходить на любой территории, в том числе по вечной мерзлоте.